Дорогие друзья, добрый вечер. Вас приветствует Абер американский культурный центр библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. И а, сегодня мы а, проводим такую радостную для нас встречу, такой мост с Португалией. И а, мы очень благодарны нашим сегодняшним гостям, а, Петру Андрейко и Дарье Шиляевой, а, которые, с которыми мы поговорим сегодня о высшем образовании в Португалии. И э, Дарья Шляева э, более пяти лет живет в Португалии и э, обучается на третьем курсе Института политологии Католического университета Лиссабона по направлению политологии и международные отношения. Э, кроме того, Даша ведет занятия по португальскому языку, помогает русскоязычным детям с освоением учебных программ в португальской школе, активно сотрудничать с ассоциацией помощи русскоязычным мигрантам в Португалии Мир и образовательным центром Первая славянская школа. Далее, добрый вечер, спасибо большое за то, что согласились уделить нам время, внимание. Петр более 15 лет живет в Португалии, окончил профессиональный курс программирования, обучается на третьем курсе факультета наук и технологий в Новом Лиссабонском университете по направлению биохимии. И таким образом у нас получится такая разносторонняя встреча, чему мы очень рады. Я напоминаю, что участники, которые подключились к нам в Zoom, могут писать свои вопросы и комментарии в чате. Вопросы к ребятам по ходу того, как они будут рассказывать нам. И в конце мы обязательно постараемся на них ответить. Дарья, Петр, еще раз добрый вечер и передаю вам слово. Все, спасибо. Всем здравствуйте, доброго времени суток. Меня зовут Петр Андрейко. Как уже говорили, я живу в Португалии более 15 лет, обучаюсь сейчас на третьем курсе биохимическом направлении. Хочу заранее предупредить, ребята, я уже очень, короче, я последние дни очень мало сплю, так как у нас сейчас аттестации проходят, так что иногда я могу путаться в каких-то там своих словах. Это ничего страшного, это нормально, вот я буду стараться себя исправить. Так, сейчас я вам... Ага, uh -huh. сейчас поделиться. Окей. Okay. Окей, okay. значит, начнем сразу от нашего лога. Факультет науки и технологии, Новый Лиссабонский университет. Начнем немножко со статистики. Наш университет, он по трем разным рейтингам занимает первые места в Португалии. То есть это очень хорошо. Получается, ученики, которые заканчивают какое-либо направление здесь, у них практически гарантированно будет работа по своей сфере деятельности. Вот. Плюс ко всему, наш университет он был основан в 1973 году, и он входит в топ-50 лучших университетов мира, которым еще не исполнилось 50 лет. Сейчас я немножко расскажу про наш кампус. Получается, кампус находится на Коште-Капарика, в Португалии. То есть, как вы видите, буквально в пяти минутах езды от нашего кампуса побережье Атлантического океана. Вот. Сам кампус территориально занимает приблизительно 32 гектара по территории и является одним из самых больших кампусов в Европе также. На нем располагаются 16 департаментов со своими направлениями специфическими вот, например это химический департамент собственно в котором я провожу большую часть своего времени это у нас здесь математический департамент физика ну и так далее кстати говоря я сейчас вещаю вам из вот этого здания где я работаю в общем и собственно я работаю Ассоциации Протеомасс, и мы занимаемся организацией международных конференций, посвященных науке, естественно, опять же, химия, биохимия. Вот. Кампус устроен, кстати, очень органично, очень удобно, вы видите, здесь много зелени есть. Есть отдельные парковочные места для студентов, вот здесь вот, ну, по, по кругу, то есть, и студенты не могут заезжать в во внутреннюю часть университета, то есть внутри э, могут быть профессора, доценты, обслуживающий персонал. Это очень удобно, на самом деле. Вот. Э, давайте двигаемся дальше. Наша библиотека – это одна из наших достопримечательностей, можно сказать. Она вот так вот выглядит снаружи. Э, у нас есть американский уголочек, где вы можете посидеть за макбуком, поиграть в приставку, просто отдохнуть от тяжелых учебных будней. И, собственно, в чем хорошая наша библиотека у нас здесь можно себе зарезервировать отдельные комнаты классы для подготовки каких-то презентаций для обсуждения каких-то ну, возможно вопросов по учебе то есть группой людей даже сейчас то есть просто обязательно иметь с собой маску и вперед можно резервировать себе место и заниматься учебой. Опять же, очень удобно, потому что спускаешься вниз, у вас всегда есть кофе, можно покурить, можно посидеть, отдохнуть. Вот. Также у нас очень много, очень много книг по научной деятельности, которые можно просто взять и почитать. Но, как показывает опыт, Обычно только э, ученики в первый день себе берут книги, потом их сдают, потому что всю информацию сейчас ищут где? В интернете, все правильно. Ну, вот. Собственно, я провожу свое время в этой библиотеке только, чтобы поспать, там очень удобные пуфики. Место замечательное, тишина. А, вот, кстати, это вот, э, биохимическая лаборатория, э, в которой у нас проходят практические занятия. Э, вообще... Э, Наш кампус оборудован э, довольно-таки неплохо по современным меркам. У нас стоят новые спектрофотометры. Э, у нас э, все колбочки, э, все материалы они обновляются э, на регулярной основе, и поэтому работать всегда очень удобно и приятно. Сейчас я вам расскажу немножечко про э, жизнь студентов, как она протекает в университете. Э, вы видите эту заставку, это Примерно то, как встречают перваков наши дорогие ветераны. Ветераны – это все люди, которые в черных мантиях находятся. Собственно, автор книг «Гарри Поттера» она вдохновилась именно вот португальской манерой, вот этими мантиями, поэтому «Гарри Поттере» тоже были не представлены. И получается, когда ты приходишь в университет, с первых шагов тебя сразу встречают вот эти вот люди в черном и ведут э, по своим направлениям. То есть сразу же тебя распределяют. Очень удобно. Это назад, секундочку. Э, значит, первая неделя в университете проходит очень активно. То есть это встреча первокурсников. И она так и называется ⁇ неделя первокурсника. Значит, что происходит в эту неделю? Люди, первокурсники учат кричалки, строят всякие макеты огромные здания и идут проходить посвящение. Я сейчас вам включу небольшой видеоролик, чтобы вы посмотрели, как это примерно работает. <связи> <связи> На самом деле это очень сплочает людей, как бы и люди знакомятся между собой. И после того, как все это дело они заучивают, проходит большой конкурс, и все время. В итоге всего этого у них, получается, в этом парке есть большой фонтан. И все люди там крестятся. И в этот день, это один из самых важных дней, перваки выбирают себе крестную маму и крестного отца, которые будут их сопровождать на протяжении всего их пути обучения в университете, то есть, который будет помогать им с учебой, и с, с материалами. И, ну, в общем, все вопросы, связанные с университетом, они обязаны им помогать. Это очень классно. Опять же, каждое направление, то есть, мы устраиваем очень часто так называемые «Жанта курсы». Это ужин, где собираются и первый год, и второй, и третий за одним столом огромным и, собственно, между собой знакомятся, социализируются. Вот. <певают> Это наша туна. Получается, люди, которые играют на инструментах, на, музы... на разных музыкальных инструментах, Обычно они собираются и, и идут, выступают как в городе, так и на разных концертах. То есть, какова их задача? Во-первых, это повеселить публику, конечно же. А во-вторых, они помогают таким организациям, которые собирают еду, деньги, одежду. То есть, всякая соцпомощь для бездомных детей, которые отправляются в Африку, допустим, многие. да То есть, они очень помогают этим ассоциациям. Слушайте, немножечко про жилье, которое предоставляет на наш университет. Значит, общежитие, оно не такое большое, на самом деле оно очень маленькое, и в нем, в нем могут заселиться далеко не все. Для этого нужно соблюсти ряд условий. То есть обязательно нужно, быть, нужно жить в другом городе. То есть, получается, ты приезжаешь учиться в университет, и, допустим, вот мой общежитет находится в Лиссабоне, а ты, допустим, приехал из Порта то для тебя, естественно, ну, как бы ты будешь в приоритете на место в общежитии. Плюс у тебя, у семьи должен быть социальный статус, то есть минимальный заработок, который тебе ну как бы позволяет. Это еще, это еще один пункт, который тебя ставит в приоритет над другими учениками. И, конечно же, вступительный балл. Чем выше балл, тем больше шанс заселиться в общежитии. То есть там есть все условия. Там есть интернет. Там есть стиральные машинки, отдельные туалеты, кухня. Ну, это как мини-квартира, можно сказать. И это все дело стоит 75 евро. То есть за месяц. Это очень дешево, дешево невероятно. Но большинство студентов, конечно же, селятся в окрестности. Как вы видите, это вот такие вот комнатки предоставляются, за которые платятся от 200 до 300 евро в месяц. Это такая альтернатива общежитием. Собственно, учебный год он делится на два семестра и один триместр. В каждом семестре вот, ты себе можешь выбрать определенное количество кафедр, предметов, которые ты будешь сдавать. И в триместре, ну, второй триместр называется, идет один предмет такой общеобразовательный. То есть, направлены на, на, на общее образование. А все предметы в семестрах это все профильные предметы, получается. Да, кстати, про распределение уроков. Получается, допустим, на, на моем направлении, вообще в технических направлениях, существует три вида уроков. То есть, это теория, теорика, вот, допустим, теория, теорика практики и практические. Все практические занятия обязательны к посещению. То есть, если ты пропускаешь хотя бы одно занятие, то ты не сдаешь кафедру, то есть ты не сдаешь предмет и остаешься на следующий год. Теорика-практические уроки это больше на решение, решение всяких проблем, задач и так далее. На них посещаемость на них должна быть примерно 80%. То есть ты имеешь право не прийти на какой-либо из уроков. Теория обычно. Ее не обязательно посещать, но очень желательно, можно так сказать. Это, кстати, было мое расписание за прошлый год. По оплате учебы. Вот здесь небольшая табличка, как понижаются цены на оплату. Получается, еще буквально 2018-2019 год мы платили примерно тысячу евро за год обучения в, в университете. Ну, цена колеблется плюс-минус там 500 евро, в зависимости, точнее, ну в данном случае плюс, потому что у нас очень низкая цена на обучение, то есть в зависимости от направления. И с каждым годом она понижается, и мы уже, кстати, ожидаем, что через два три года вообще уберут цены на обучение, и оно будет полностью бесплатное. Также со стипендиями. Смотрите, получается, чтобы получить стипендию, нужно, во-первых, иметь португальское гражданство. Вот. Нужно иметь вступительный балл выше 16. Это, это ну, если у нас 20-бальная система оценивания. То есть, если переводить на, на, на русские оценки, это должен закончить, грубо говоря, семью. Ну, один год университета или если вот со школы подаешь документы то должны быть все пятерки грубо говоря вот. соответственно можно это, эту сумму разбивать на на периоды то есть платить помесячно можно триместрами платить ну, чтобы было как бы удобно О, собственно перейдем сразу и к аттестациям как проходит аттестацию вот здесь у нас увидите пример ну, как бы самый такой стандартный тест то есть таких тестов за семестр по каждой кафедре от 2 до 3 проходит и значит как, как это все дело делается получается у вас есть группа вопросов допустим вот видите 1 второй, 3 четвертый. здесь нужно выбрать только правильный вариант ответа но внимание за каждый неправильный ответ у вас будет вычитать 0 2 балла допустим если вот этот вопрос он стоит один балл и ты на него отвечаешь неправильно то у тебя просто минус 02 за это все если не отвечаешь соответственно не снимать никаких баллов вот это первая часть теста получается и вторая часть это открытые вопросы то есть они конечно больше баллов стоят но ты должен как бы подумать и дать решение и я вам хочу сказать что это еще по божески тест сделан потому что допустим есть такие кафедры как биохимическая аналитика и допустим на, на этом предмете у нас вообще нет вопросов с каким-то ну, с выбором какого-то одного ответа То есть на все открытые вопросы вот зато тоже не вычитаются баллы есть другой предмет тоже биофизика это один из самых нелюбимых студентами предмет, потому что весь тест построен вот по такому принципу: то есть один правильный ответ. Но прикол в том, что если ты ошибаешься, то у тебя вычитают полную то есть стоимость э, этого вопроса. То есть, если он стоит бал и ты неправильно отвечаешь, то тебе минус балл. То есть доходило до, до, до такого, что. На экзамене бывали даже негативные оценки, то есть со знаком «минус» впереди. Еще очень важный момент тоже, хочу заметить, у нас получается идет фаза аттестаций, то есть по времени учебы. В конце, если у проход... суммарный балл твоих тестов не получился 9,5, что округляется до 10, это равно 3 по вашим расценкам. Uh, то ты идешь на экзамен. И если ты не сдаешь экзамен uh, финальный, то как бы у тебя кафедра предмет не закрыт, и ты его должен пересдать но на следующий год. То есть у тебя нет возможности прийти второй раз, третий, четвертый раз, пока ты его не сдашь. Вот такая вот история. Uh, еще есть специальные uh, как бы статусы. Получается, для студентов, которые uh, работают, uh, им доступна еще вторая волна экзаменов. И еще есть для тех, кто заканчивает университет, допустим, да, и у них, допустим, из первого семестра последнего года осталась какая-то одна или две незакрытые кафедры. Для них еще специально в конце учебного года открывается отдельный период, когда они могут еще один раз пересдать эти кафедры. Вот, собственно, это про аттестации. Закончить я хочу свою речь. Я надеюсь, что я как-то смог вас окунуть чуть-чуть в жизнь обычного студента, который живет в Португалии. И на хочу вам включить вот это вот видео, которое покажет, собственно, то, где я учусь. Чем на этом я думаю все. А хотел, хочу еще тоже добавить напоследок, что э, каждая кафедра, то есть э, язык обучения, соответственно, португальский. Но большинство кафедр, то есть профессора, они готовят материалы и на английском языке, потому что есть много приезжих студентов, которые по программе Erasmus сюда по обмену попадают. И, собственно, это делается специально для них, потому что им удобнее учить на английском языке. Все, друзья, на этом все. Я благодарю вас за ваше внимание, за приглашение. И я даю слово, наверное, уже Дарье. Спасибо большое за внимание. Да, Петр, спасибо большое. Вот тут у нас как раз был вопрос в чате. Второй был вопрос, на каком языке вы учитесь? Вот в конце, mm -hmm. вы, собственно, и сказали. Первый вопрос здравствуйте. У нас был, а, здравствуйте, требовалось ли при поступлении предъявлять сертификат на изучение языка? Uh, нет, если, допустим, если ты едешь сюда по обмену. Да, то как бы обязательно иметь какой-то сертификат того, что ты знаешь английский язык хотя бы. Если ты поступаешь внутри Португалии, то есть ты приехал сюда и поступаешь в португальский вуз, обязательно надо сдавать экзамен на португальский язык. Ну, то есть какой-то базовый уровень у тебя должен быть. А базовый да. уровень это какой? Уф, это вот когда в школе сдаешь экзамен, то получается, ну, как это, у нас это называется Лингва Португеза Б, то есть это уровень Б, нужно знать хотя бы. Получается, B1, B2. Я, наверное, Петра здесь немножко дополню э, в этой связи э, к вопросам языка. Но смотрите, если вы здесь заканчивали школу, то от вас абсолютно ничего не требуется. Если вы поступаете по а, новой, да, не закончив здесь школу, но при этом проделав все процедуры подтверждения документов ваших аттестатов школьных, mm. а, это будет очень индивидуально от университета к университету, но а, проблема может потом состоять в том, что не, не все преподаватели будут трепетно и нежно к вам относиться и а, готовить... А, готовить Программа именно для вас на английском языке. Общий общий процесс идет на английском, на португальском языке, за исключением тех предметов, где, ну во всяком случае в моем университете это происходит так: если преподаватель точно знает преподавательский состав, да, изначально знает, что этот предмет будет допустим для студентов по Erasmus, то изначально предмет в нашем случае, да, в случае моего университета, он строится на английском языке. Вот, то есть да, есть вот у нас как раз такой был вопрос в чате. Если к вам на занятия приезжают студенты по обмену Erasmus, то преподаватель на занятиях переходит на английский язык, чтобы студенты по обмену понимали, о чем речь. Вообще существует ли такое, что... Сначала на португальском, а потом... Нет, на нет, нет. Матери. Профессора также дальше продолжают давать лекции на португальском языке, но просто они делают отдельные сланук, отдельные на английском языке, то есть со, со всей материей, которую они преподают. И если у ученика возникают какие-либо вопросы, они всегда на них отвечают. Можно прийти в кабинет, можно как бы замаркировать, как это. Um... Назначить. Назначить, да, назначить какой-то час, чтобы учитель тебе объяснил какую-то часть материи, которую ты не понял, и которую хочешь подучить лучше. Ну, по крайней мере, у нас это так работает. Я думаю, что все преподаватели знают английский язык. Большая часть. Да, я скажу так, знают все, но идеально, как бы, ну, очень хорошо, знают многие большинство, но не все его знают в идеале. Вот так. Что Спасибо. касается вот этого языкового момента, да, я, наверное, еще дополню. Я не знаю, как у Пети, в его университете одного, в моем университет Католика, в принципе, обменные все программы предполагаются, во всяком случае, на моей, опять же, специальности, они предполагаются вообще, в принципе, только для магистрских программ. То есть по обмену мы принимаем только mm -hmm. магистрантов. Не, у нас у нас бакалавриат тоже. У нас принимают и бакалавриат, и, и магистратура же. Вот, как бы в этой связи, да, момент языковой большая часть магистрских программ, которые есть у меня на политологии, они в принципе все на английском языке, что предполагает, что все преподаватели говорят на английском языке. Было несколько ситуаций, когда студенты по обмену были исключительно заинтересованы каким-нибудь бакалаврским. Предметом они приходили к нам на пары, ну и, соответственно, договаривались с преподавателями. Если основную часть группы, да, которая у нас сидит, ничего не смущает, и нам одинаково, в принципе, слушать на английском или на португальском, он mm. мог абсолютно спокойно перейти на английский. Особенно, если даем какого-нибудь иностранного автора, вот что-то такое. Вот, вообще, как бы англоязычные пары в основном идут именно у магистров. Да, это так. Я, кстати, вот вспомнил ситуацию. У нас учитель по математике, он не знал английский язык. И, собственно, когда студенты по обмену, у нас было два студента по обмену в тот момент, был первый год, первый курс. И для них специально просто дали другого учителя, чтобы он объяснял материал на английском языке и все. То есть ну, решается легко. Mm -hmm. да, спасибо большое. Петр, Даша, тогда передаю вам слово. Да, чтобы... да, спасибо большое. Очень рада, во-первых, всех видеть, всех приветствую. Ну и э, моя, история, моя история, в принципе, изначально немножко отличная от истории Петра. Вот, поэтому, в принципе, тут такой занятный момент. да, Мы немножко по-разному шли наши пути. А, чтобы понимать вообще, что что произошло и как я сюда попалась, живу я здесь уже шестой, шестой год, набрала немножко в презентации, более пяти шестой по счету, вот так нужно было сказать. Сама я из э, города Ижевска, из Отмуртской республики. Э, здесь так сложились судьбы, так сложились обстоятельства, что я заканчивала здесь старшую школу, потому что моя семья приняла решение переезжать. Вот. Ну и э, университетское свое образование я сейчас получаю э, здесь. И непосредственно по моему университетскому образованию. У меня на презентации есть основные, основные моменты, правда, прописаны не на португальском. вот Это скорее подсказка мне. Вот Сейчас будем разбираться. Учусь я в католическом университете Лиссабона. А почему выбор пал именно на него? Потому что на тот момент, когда я поступала, закончив здесь школу с хорошим проходным баллом, вдруг выяснилось, что я не могу поступать на общих основаниях, потому что документальный момент, мой личный, мне этого не позволял. Что произошло? Я здесь жила по учебной резиденции, по учебному разрешению на жительство, и конкретно эта строка исключена для того, чтобы поступать на общих основаниях. То есть, если бы я получала документы каким-либо другим образом через родителей, да, воссоединение семьи или по рабочей визе, прожив здесь два года по этому разрешению на жительство, я бы абсолютно спокойно могла поступать как среднестатистический португалец в государственный вуз, что предполагает определенные прелести жизни и в оплате, и в каких-то социальных поддержках. Вот, я как-то прощелкала этот момент абсолютно, то он для меня стал такой новостью-новостью. Я мысленно готовила себя к поступлению в государственный вуз. Если бы все сложилось иначе, я не прощелкала этот момент, училась бы я сейчас в Эвайру и получала бы образование по специальности языки и бизнес. Абсолютно замечательная новая вещь. Нам Но не очень улыбалась, потому что там было изучение русского языка, арабского, китайского и так далее. Вот. Но что произошло? Документальный момент я благополучно выпустила из своего, из своего внимания. И когда пришел момент поступления, уже с португальскими оценками, с португальским аттестатом, выяснилось, что, во-первых, это гораздо дороже стоит, в принципе, на уровне частного вуза поступить в государственный, это раз был момент. А второй был момент для иностранных студентов поступление в государственные вузы, возможно, только ну, в очень ограниченное время. И оно именно абитуриентами мы становимся, да? вот эта компания на прием документов, она не, абсолютно не совпадает с приемом граждан Португалии. То есть, если стабильно португальцы поступают в августе-сентябре, да, основные уже результаты известны, то иностранцы поступают даже в декабре. И, собственно, мне не захотелось терять год учебы. И я начала размышлять, что же делать, что же делать. К моему счастью, накануне я была на дне открытых дверей, абсолютно случайно мне пришла рассылка, что Институт, что Шпилитиков, да, Институт политологии Католического университета проводит День открытых дверей, и будет он в формате э, формате как же это называется по-русски э, модель Объединенных организации Объединенных Наций. Я загорелась, собрала там, чемоданчик, приехала в Лиссабон на на день, чтобы на это все посмотреть. Вот, и когда я расстроена, что я не могу поступить в государственный вуз, сидела дома или ла слезы, вдруг мне вспомнилось, что, ага, я ж там была, что же, что же, что же, что же с этим делать, как это можно теперь применить? Собственно, я начала <смех> обрывать контактные телефоны католического университета, я еще попадала в основной поток. Единственная как бы разница, да, католический университет у него такой занятный статус, про него обычно говорят, что он приват, что он частный, но я один раз имела неосторожность сказать своему преподавательскому составу, что мы частный университет, за что, была, за что мне сделали АТАТА, потому что мы считаемся общественным, не государственным, то есть мы общественные, но тем не менее спонсирует нас не государство, вот они выбрали такую форму в своих штатутах, да, в своем основании, вот, поэтому, собственно, да, образование платное, но оно абсолютно как бы идет по всем общим программам, стандартам вот На тот момент, когда я обратилась к ним, они сказали, что нет, им без разницы, какого у меня гражданство и сколько лет, и на каких основаниях если я здесь живу, лишь бы приходила на пары и понимала, что вообще происходит. Вот и Из всех частных вузов, да, если ценовая политика плюс-минус одинаковая, во-первых, мне было важно, чтобы обязательно была политология и международные отношения, в большей степени международные отношения, потому что это же мечта, это же с трясущимися ручками шло именно к этой специальности. Вот. А, а с другой стороны, мне было важно, да, чтобы мой университет был где-то, ну, в каких-то общих статистиках, да, в общих рейтингах международных, чтобы он был на хорошем месте, на хорошем счету. Ну и со своей католикой я, собственно, не просчиталась, потому что, ну вот, опять же, да, если мы посмотрим на слайд, Times Higher Education World, бла-бла-бла, да, один из э, таких известных очень э, источников для оценивания университетов говорит, что по Португалии мы вот прям лучше, лучше среди тринадцати участвующих в, в этом университетах. И еще один... Подобного рода источник говорит, что мы ходим в 600 лучших по миру, что тоже очень хорошо. Вот. И Financial Times говорит о том, что ну, тут конкретно про факультет экономики, я к нему имею отношения мало, но я все равно очень горжусь, что это мы, что это частичка моего университета, что мы считаемся, вот, хотя бы в этом мы считаемся лучшими в Европе. Вот. ну и собственно говоря, кроме Лиссабонского центра, да, у нас есть еще несколько региональных средних Порту, Брага, Визеу и так далее. Вот, основной находится в Лиссабоне, так что с Петром мы соседи. По университетам он правда живет, с другой живет. Он правда учится с другой стороны реки, вот. А я все-таки пере, передвигаюсь по лиссабонской части, не выезжая за мост. Хотя, по-моему, у нас там планируют какой-то новый кампус. ну Посмотрим, что из этого получится. Вот Университет мой относительно молодой. Он появился всего лишь в 1967 году. И носит он имя католического университета, потому что в тот период времени, когда его задумывали, Португалия жила под девизом «Родина, семья и католическая религия». Вот, и так как нужно было создавать какую-то структуру, которая могла бы конкурировать с основным университетом, который тогда существовал а это университет лишьбола в общем то вот мы были созданы под этим названием уже там практически к концу диктаторского режима. Вот, ну, нужно дать должное, что от католического у нас только факультет теологии в наличии достаточно активный и к факультету теологии тоже из католического у нас наверное еще есть пасхальная и рождественская служба, на которую все освобождают спар. У нас никто не заставляет туда идти, я там не была ни разу абсолютно. Вот. Но, тем не менее, нам всем дают возможность туда сходить. Два раза в год у нас на полдня отменяются пары, потому что вот идет пасхальная или рождественская служба. И это радость-радость, потому что э, полтора часа, а то и три, можно заняться абсолютно своими какими-то делами, зачитать текст к следующей паре, ну и вот эти все прелести студенческой жизни. Вот, это что касается самого университета, что касается моего факультета. Называется он по-португальски институт институт да, политических наук, институт политологии, я его так вольно перевожу. Он появился еще позже, чем университет, он чуть ли не самый молодой, самый молодой, наверное, у нас сейчас, это факультет медицины. Вот, мы все-таки чуть постарше. То есть мой Факультет всего-то на год старше, чем я, по сути, мы практически с ним ровесники. И как вообще он появлялся? Он никогда не задумывался университетским факультетом. Была такая волшебная вещь ежегодная после того, как Салазарский режим здесь пал, диктаторский, да, авторитарный. Спустя какое-то время на сегодняшний день руководитель моего института, Жуал Карл Швага, придумал такую вещь, как Штурил Политикал Форум. Это ежегодное международное политическое мероприятие, где он собирает всех мыслителей политической мысли, да, кто в этом всем разбирается, и они обсуждают насущные темы. Это происходило год, два, три, четыре. А потом вот придумалось, что вокруг этого ежегодного мероприятия ну, все эти вопросы нужно не только обсуждать раз в год, а вообще было бы круто работать вокруг них постоянно. И с этого, с этой подачи родился собственно, наш институт, наш факультет. Чем я могу похвастаться на уровне ну, вот какого-то своего внутреннего? Мы живем в лучших либеральных традициях английских, нужно отдать должное. Вот, факультет у меня процентов на 98 англоговорящий в плане да, языков, опять же, Вот, мы любуемся портретом Винстона Черчилля на, на входе, ну и какие-то вот такие вещи абсолютно в английской традиции. Вот. И мне первое время было внутренне немножко некомфортно от этого, потому что мои какие-то личные взгляды, они очень сильно, конечно, расходятся с английскими либеральными взглядами. Вот. Я же все переживала, мне же захочется в какой-то момент сказать, что а я думаю по-другому, а мне скажут, «Деточка, так думать здесь нельзя!» Пришла учиться, значит, учись как надо думать, но, к моему большому на самом деле удивлению, этого не произошло. Ну, вот третий год я учусь, и этого не произошло по сегодняшний день, а, то есть любая моя позиция, если она обоснована по абсолютно любому вопросу, ну, там, кроме опозданий и уходов пораньше с пар, невыполненных домашних заданий, не сданных зачетов, вот все, что не касается вот этих технических аспектов, Любая моя внутренняя да, психологическая, ментальная позиция по отношению к тому, что мы проходим, что мы разбираем, она всегда принимается, она всегда очень свободно обсуждается, не забивается, не закидывается камнями. Вот. У нас часто бывают какие-нибудь разъер ⁇ споры на тему того, куда же мы все идем с точки зрения политики и международных отношений. Это все очень живое, это все очень подвижное. Понятно, что в итоге каждый остается при своем, но если хотя бы на полмиллиметра кто-то где-то сдвинется, это уже замечательно. Вот а Кого мы готовим? Общее такое да, образование бакалаврское, которое мы даем, это политология, международные отношения. Ну а дальше у нас куча магистерских программ. Одна из них, которая абсолютно дублирует наше название «Политология, международные отношения» дальше безопасность управление изучение демократии и так далее есть абсолютно волшебная вещь как double degrees это двойное двойной диплом грубо говоря у нас есть протоколы с одним польским по-моему одним бразильским университетом и одним вот Я вижу отсюда чтобы не брать это не совсем свежая информация в общем-то у нас есть ряд университетов где поступая на магистерскую программу к нам вы год учитесь у нас, получаете свою базу, и на второй год уезжаете в другой университет по обмену, вы заранее знаете, куда вы едете, что вы будете учить, это несколько отличная от Erasmus вещь, и по итогу вы получаете диплом и свой, ну как бы наш местный португальский, и диплом того университета, куда вы уезжали, что абсолютно волшебно. При... При uh, институте существует два исследовательских, исследовательских центра. Один из них — это Центр исследований по вопросам uh, Европы. Им руководит доктор Жузе Эммануэл Дурел Этот человек с длинным именем, был uh, на сегодняшний день да, является бывшим президентом Еврокомиссии и проделывал ну, это в течение 10 лет с 2004 по 2014 год. Uh, нужно отметить, что он в том числе ведет у нас, у бакалавров, он ведет пары и можно непосредственно свои вопросы и свои «ну, почему же так?» uh, задать ему, и он с удовольствием всегда на эти вещи отвечает. Кроме этого, uh, у нас есть «Centrum d'Investigasauts» — то есть конкретно наш исследовательский центр, в него входит практически весь наш преподавательский состав. А, вот и они изучают более точечные вопросы связанные уже с португалией и внутри внутри политическими процессами вот, ну и собственно то мероприятие да, с которого все в свое время а, начиналось а, политический форум штурилиля он из года в год за исключением вот двадцатого года да он у нас проходил онлайн Uh, это фотографии с 2019 года. Я, это мой единственный штурил, потому что это был мой первый курс. Второй курс мы провели, то есть штурил моего второго курса мы провели на моем третьем, и это было онлайн, к сожалению. Но я очень надеюсь, что домашняя ситуация в стране и в мире немножко устаканится. И, и на самом деле это трехдневное мероприятие, которое ждут все с таким с нетерпением. На него действительно приглашаются очень значимые для мирового именно научного сообщества, да, вокруг политической мысли люди, но из, на первом курсе для меня это было абсолютно что-то аховое, потому что ну вот, мы только что прошли э, аргумент э, на, на занятии по теории международных отношений. Вот автор этого аргумента приезжает к нам, и ему абсолютно все. И дает лекцию, и отвечает на наши вопросы. И мы, ну, мы поливали его активно слюной. Это было очень вот, вот такого уровня. И, и это происходит на протяжении трех дней. Вот когда можно раззнакомиться, обменяться контактами, задать свои вопросы. Точно так же приезжают из наших, из университетов, с которыми у нас есть протоколы. Приезжают также студенты, у нас есть отдельно студенческие, да, между нами мероприятия. Вот. И это все очень здорово и очень воодушевляюще. Вот. А здесь, если пробежаться по фотографиям, это, собственно, один из ужинов во время самого мероприятия. Это наш первый курс, который теперь уже третий. А это абсолютно моя любовь, наша профессора Ливия. Эливия Френку. Это, это из разряда того, почему я горжусь своим университетом, и почему я, Но ну, если бы у меня была возможность вернуться во времени, я бы проделала все точно так же, потому что она вела у нас э, два семестра, я с ней отучилась, один семестр она вела э, теорию международных отношений, второй семестр я к ней ходила на внешнюю политику Португалии. Так вот, После того, как эм, первая или вторая пара, вот мы только все знакомимся, и мы идем в столовую, мы отсидели пару по международной, теории международных отношений, мы приходим в столовую, в столовую есть огромный экран гоняют новости. И мы что-то едим, пьем, э, общаемся между собой. В какой-то момент кто-то из нас поднимает глаза на экран. На секундочку идет э, новостная сводка, основной канал португальский, да, СИК, и мы поднимаем глаза, вдруг и у нас о, вот такое вот нежное, трепетное, холодящее все внутри замирание, потому что наша профессора Ливия, отчитав нам пару, уехала, что называется, в закат, да, в прямой эфир на телеканал СИК, дабы а, поучаствовать в каком-то обсуждении а, обстановки в стране. Вот. Для меня эти вещи очень ценные, да? когда с нами работают непосредственно практики и люди, к мнению которых прислушиваются на политической арене, это всегда очень-очень очень здорово. А здесь вот эта вот мадам, моя одногруппница Мария каштелу бренку она за малым не попала вот в прошлом созыве в местный португальский парламент она со своими единомышленниками не так давно при, принесла сюда новую либеральную идею они организовали партию и работают над этим это все к тому что она настолько живое и она настолько всегда ну вот то что происходит в мире обязательно происходит у нас внутри да это какие-то события которые да мы изучаем теорию в том числе но она всегда очень применима к практике когда среди нас есть люди которые непосредственно этим занимаются, все равно взгляд немножко другой и ощущения прям сильно другие. А, вот, что касается конкретно моей бакалаврской программы, а, она, ну, я с гораздо большим энтузиазмом, нужно сказать, а, начинала, чем я учусь сейчас. Сейчас учеба отошла немножко на второй план по ряду, там, в том числе личных причин. Но ну, я думаю, что много у кого это происходит, когда первые полтора года это абсолютно вот на влюбленности. Вот, а к середине уже и, и преподавательский состав попримелькался, и универ попримелькался, и все уже такое одинаковое. И угу, вот. И вроде ты как бы, да, ты иностранец, ты учишься в другой стране, но оно уже настолько свое, что, oh, боже, боже, когда же все это закончится. Вот бывают такие моменты, что касается конкретно моей программы. я... Очень люблю один из предметов, который у нас идет красной нитью через все три года обучения, через все семестры. Этот предмет называется «ТЖЛ» uh, um, – «ТРАДИСАУ ДЕ ГРАНДЕЖЛИВРУШ». То есть, чему нас учат? Он есть и в магистрской программе в более сжатом формате. Грубо говоря, это история политической uh, мысли с древних времен до сегодняшнего дня Фактически... Что меня привлекает? Я какое-то время назад расковыривала программы учебные своих коллег-студентов из российских вузов, в том числе, и смотрела очень внимательно на, на то, по, какие книги в программах есть в библиографиях, да? по чему, по каким источникам, хотя бы на первый взгляд, на первую такую скидку, работают мои коллеги в России. И у меня сложилось ощущение, я могу сейчас тысячу раз ошибаться, что все-таки э, работа в основном идет по чьим-то научным работам. Ну, то есть Аристотель много-много э, лет назад написал свое произведение, по нему поработало 33 человека, и вот самых именитых в русский, на, на русский язык перевели, и мы работаем по работам ученых на эту тему. Что проделывает мой э, институт в этой связи? М Они нам в качестве дополнительной литературы вот на этом предмете дают, конечно какие-то научные работы по теме. Но вообще основной упор, да, то есть, грубо говоря, TGL это у нас такое комментированное чтение. Берем выборку каких-то основных там частей определенного автора, каждый семестр они разные, иногда 2-3 автора за семестр. И мы идем по оригинальному тексту, ну, насколько, он может быть, оригинальным, да, спустя такое количество времени. И а, читаем и с преподавателем обсуждаем, что же хотел сказать автор, что же он в это вкладывал и почему он так говорил. И насколько это актуально на сегодняшний день, это очень ценный предмет в плане каких-то, да, внутренних размышлений и накладывания. А, Просмотр того, как истина в последней инстанции менялась абсолютно такими невероятно быстрыми шагами, особенно чем ближе к настоящему времени, тем быстрее она менялась, но ну и вот это умение, прочитав, вырвать оттуда, какова же мысль, и не ссылаться на чьи-то работы, кто прочитал и интерпретировал по-своему, да, то есть такое… С одной стороны, замечательно, с другой, иногда не очень. Ощущение того, что вот у тебя есть свое собственное мнение и свое собственное видение того, что происходит, за которое там, по рукам не бьют. Вот. Петя немножко говорил про какую-то внеучебную жизнь. Нам она тоже присуща. К сожалению, или к счастью, мимо меня прошли все эти процессы с колоирушдоуторыш, вот эти вот все посвящения. Я честно отходила, ну, наверное, месяца полтора на все эти мероприятия, а потом подумала, что нет, я немножко от них подустала и на это дело забила, если можно так сказать. Но какая-то внутрифакультетская жизнь не прошла абсолютно мимо меня. Вот, поэтому я стала в прошлом учебном году таким достаточно активным членом нашего студсовета. Это ежегодно избираемый орган, который творит судьбы да, наших студентов. То есть вся какая-то неучебная наша жизнь, она развивается именно вокруг студсовета. Преподавательскому составу в принципе не интересно. Ну, то есть нет официального университетского органа, который бы сидел и думал, как же развлечь наших студентов, а какую бы тут весну им провести. То есть это по принципу «хотите – делайте, не хотите – сами дураки». Вот. И у нас, в принципе, эта история достаточно активная да, со студсоветом. А, ну и где, как не у нас, на факультете политологии это все очень активно всегда выбирается. Там такие всегда... Как это сказать-то? Ну, я всегда это наблюдала в этом году особенно, да, наблюдала за, за этим делом, как за мексиканским сериалом. Это очень интересно, да, кто какие тактики выбирает для выборной кампании, как люди там группируются. Нас очень мало, на самом деле. Нас в потоке буквально по 80 человек. Три потока. от 80-100 до 100 человек в потоке. Три года обучения. Ну и вот, и это начинается вот эта вот вся интересная политичес политическая и околополитическая штука. Это очень занятно иногда смешно за этим наблюдать. Вот, из того, что было проделано нами за учебный год, в принципе, мы, ну такие немножко были сами с усами, мы организовали ряд встреч. Ряд, э, ну, в принципе, это было делать сложно, потому что ну, вот же случилась пандемия, и мы как, как, как могли извивались как уж на сковородке, переводили все в онлайн-формат. Но, в принципе, преподаватели, несмотря на то, что они очень отстранены от этой студенческой э, истории, если к ним прийти и сказать, мы тут придумали вот, вот такое, а не хотите ли вы с нами побеседовать на вот такую тему в такой-то день, в такое время? Если он доступен в это время, у него есть кусочек свободного ничем не занятого периода времени, то нам, по-моему, ни разу не говорили нет, если на это не было каких-то объективных причин. А если они, это если они были, то это всегда было 33 китайских приседания и извинения и вся вот эта вот песня. Вот, а в принципе, да, вокруг то есть мой университет в частности мой факультет в принципе негативно смотрит на всю вот эту историю с первокурсниками с посвящениями нам никто не запрещает но явно дают понять что э, так делать не надо мы не хотим чтобы делали так вот но она существует в полный рост э, вот но ну, и тут идет такое да, активное разделение официальная структура студсовета и неофициальная где есть докторыш, батижмуш, муж, где до да, фонтанах мы все купаемся, и вот эта вот история. И где можно потом гордо надеть мантию и считать, что да, теперь я настоящий, настоящий студент. Вот, что касается процессов поступления, финансирования и вот этих всех более бюрократических, но не менее важных вещей. Так как университет мы все-таки не государственный, а обучение стоит в разы на порядок выше а на моем факультете, средняя по больнице, да, что называется, за три года. Это около 5000 евро в год, соответственно, они разделены на кусочки. Да, Петя, Петя жму, жмурится, хмурится. Да. У меня, как у иностранки, было не очень много вариантов, потому что поступая я в государственный вуз, в ту же, да, в тот же университет Нова, мне бы это стоило абсолютно ту же самую сумму. Вот, это я, это я прям проверяла, звонила, слезно спрашивала у ректоратов, у администрации и так далее. Мне сказали, нет, деточка, во-первых, жди декабря для преступления, во-вторых, это будет стоить вот столько. И ничего с этим поделать нельзя. Вот, но есть и хорошая а, часть в этом всем за те суммы, которые мы ежегодно платим, мы достаточно в комфортных условиях учимся. вот. То есть в принципе тех оснащения, она очень классная. Практически безболезненно мы перешли на онлайн. То есть сейчас у нас идет такая мешанина, мешанина. Вот мы до начала сказать, обсуждали. Нас сейчас делят, допустим, на две или три половины в зависимости от потока. И если я сижу и занимаюсь из дома, то абсолютно, ну, это абсолютно безболезненно и проблематично Кабинеты на сегодняшний день оснащены всеми техническими, да, важными, нужными вещами, веб-камерами, микрофонами. Абсолютно полный эффект присутствия. Я, ну, мне без разницы, где, в принципе, сидеть на паре в университете или на этой же самой паре э, дома. вот а по, по финансовым моментам, вот этот основной да, — это немножко пугающая цифра, но в этом есть своя, свои моменты, свои нюансы. Если Петя проговаривал про государственную стипендию, то у нас есть, кроме этой государственной стипендии, да, для португальцев, которые непосредственно учатся, у нас есть еще внутриуниверситетская. Собственно, первый год обучения я очень ей радовалась несказанно. Что она предполагает? если у студента, допустим, за прошлый год, да, в моем случае это был школьный учебный год, проходной балл выше 16,5, с которым я поступила. Они делают послабление, я полгода, не вру, год училась за половину стоимости. К сожалению, потом я свой средний балл уронила. <смех> баллона полтора, вот, ну и, соответственно, была снята, зато с университетских дотаций, вот, кроме этого, есть куча всяких параллельных с этим фондов, да, но нужно, нужно искать, нужно раскапывать, и вчера, в РУ, позавчера, в субботу была страновая встреча соотечественников, этот вопрос тоже был поднят, я думаю, что, я надеюсь очень сильно, что в скором времени все, что касается, документальных каких-то аспектах, да, и договоренности между э, российскими и португальскими э, университетами и вот этому всему, э, это будет проделать гораздо проще, чем это, чем это обстоит сейчас. Вот, а соответственно, если документальная часть будет решена, то и, скорее всего, какое-то финансирование более ярко выраженное появится. Вот, в этом плане, как бы, плюс моего университета в том, что э, послабление по уплате, по не зависит от того гражданин я здесь не гражданин что я вообще здесь делаю вот это абсолютно как бы ну, моя моя с университетом история они могут себе это позволить что называется вот что касается общежития да оно есть но в него невероятно сложно попасть поэтому это все съем жилья где-то в Лиссабону, когда я приезжала сюда пять лет назад а ценники варьировались 150, 170, и я наивно полагала три года, что вот сейчас я приеду и буду снимать комнату за 170, а если размахнусь, то и всю квартиру за 500. А кому было мое удивление в момент поступления, когда уже все было ясно, и вот уже ехать, и где-то нужно жить, а ценники, ну, мне сильно везло с ценниками, но варьируется 253, 300 за комнату. В лучшем случае, если это 250-300, в нормальной доступности к транспорту со всеми э, затратами газ, вода и так далее включены, если они уже в эту стоимость. Вот Эти ценники, да, немножко пугают. Но в Португалии есть такой плюс, Все, что касается непосредственного проживания, питания и передвижения по городу, то это достаточно, мне кажется, бюджетная страна на фоне всех остальных наших европейских соседей, даже той же ближайшей Испании. Вот, что касается еще таких внутриуниверситетских вещей, о, о внутренней поддержке я сказала. В принципе, что касается магистрских программ, мне несколько сложнее рассуждать. Я еще не дошла до этого момента. Я, я периодически на эту тему размышляю. Вот, с мой опыт, он абсолютно с точки зрения бакалавра... Подводя сухой итог, я не жалею о том, что мой бакалавр будет получен в католическом университете, но мне бы вот, наверное, сейчас хотелось бы, во-первых, немножко сменить да, свою стезю, немножко отошла от э -э, громких политических споров и разборок на эти темы, но немножко у меня, ну это мое личное, да, внутренне погасло. Вот, а, ну и я бы с удовольствием рассматривала, наверное, сейчас магистратуру не в католическом университете это классный этап был для начала но я вот активно посматриваю в сторону университет нового в том числе экономический факультет у нас тоже очень здоровский вот как вариант вот, но я пока думаю, что я буду выдерживать паузу какое-то время после окончания университета и буду размышлять на эту тему. Все, что касается поступлений на магистрские программы, там идет отдельный конкурс, то есть у вас будут, скорее всего, отсматривать вашу документацию, где вы учились, как вы учились, ее нужно будет заверять, проверять, переводить. Плюс к этому смотрится портфолио, плюс к этому смотрится средний, средний балл. И, и, и, и э, средний балл, какие-то, ну, такие общие, общепринятые, да, вещи. Э, и потом обычно бывает интервью, после которого становится понятно, готовы вас брать в университет или нет. И как дальше, э, как дальше будут обстоять, э, как, как, как дальше, да, это все будет происходить. Вот. Я не знаю, может, быть мы могли бы перейти к вопросам, потому что я могу еще долго разве, раз, разливаться здесь э, на тему своего университета, хотелось бы такой полезной быть. Да, Дарья, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Да, мы можем перейти к вопросам. Напоминаю, что можно писать вопросы в чате. Вот у нас тут был вопрос. Скажите, пожалуйста, как рассчитывается балл для поступления? Это средний по всем предметам или нет при окончании школы в Португалии? Ой, это интересная тема, которую я искренне люблю. Очень сильно отличается от нашего российского формата подсчета баллов. То есть в России у нас есть такой момент, что если ты лажанул на государственном экзамене, то ну, не повезло тебе, товарищ. Да, думай, размышляй, как, куда теперь ты будешь поступать. Здесь этот момент присутствует, но в гораздо меньшей степени. То есть что происходит? Университет заранее заявляет, какая, какой предмет он хочет видеть в качестве вашего проходного да, предмета. Я, допустим, поступала, у меня был хороший бал по истории, он совпадал с тем, что запрашивал университет, я поступала с историей. Но дальше что происходит? Университет кроме этого говорит, что на ваш экзаменационный балл у вас будет приходиться, допустим, 40% финальной да, оценки, да. с которой вы поступаете. На ваш 60. средний балл по школе за три года — это 60%. А дальше? смотрится, с каким, какой у вас был экзамен, допустим, у меня это было 16 с половиной, и средний балл по школе у меня был 16 половиной. Абсолютно не проблематично да? было в этом плане все высчитать. Вот я с ним и поступала. вот То есть соотношение, какое будут брать, вот у Пети, видимо, тоже да? 40-60. Да, да, да, у меня точно так же было. Есть университеты по стране, которые берут больше в сторону среднего балла, но последнее время тенденция – это все-таки увеличивать вес э, экзамена. Угу. Оно, кстати, из года в год иногда варьируется. Бывает 65% средний балл по окончанию школы, бывает 60%. То есть там по-разному угу. бывает. Да, от, от университета, от факультета, ну и от года поступления будет зависеть. Угу. Да, спасибо. И вот еще у нас э, есть вопрос, э, сколько стоит обучение, и связанный с этим вопросом, Подскажите, пожалуйста, а проживание отдельно оплачивается? Можно у вас, это вопрос, я думаю, к обоим докладчикам, э, и по, ну, так, чтобы мы ясно представляли, да, что входит, что не входит. Ну, как бы проживание, да, отдельно оплачивается, то есть кто за вас платить не будет. Вообще, если, конечно, вы едете по обмену сюда, то вам выделяется какая-то стипендия на то, чтобы оплатить какие-то базовые то есть, услуги, свои, да, это то же самое проживание. Допустим, португальцы, которые летят в Польшу, им, выпла им выплачивается степень в 300 евро, если я не ошибаюсь. То есть, это им хватает оплатить себе проживание, на еду, ну, какие-то мелкие расходы. А, потом, а, оплата университета. А, опять же, от направления к направлению варьируется. То есть, допустим, у меня на биохимическом я раньше платил 1000 евро в год, плюс-минус 50 евро. Сейчас цены снизились. То есть сейчас почти в два раза они понизились, и в этом году я уже плачу 680 с чем-то там с копейками. А, а это? у нас mm -hmm. два года назад, как раз таки, студенты устро... подняли ну, бунт-митинг, потому что очень высокие цены, как бы, да, и не у всех есть работа. То есть не, не все себе могут позволить ну, обучаться и ну, без проблем. Вот, так сказать, да. И поэтому студенты не, не раз поднимали, э, то есть они прям шли, э, все ветераны, вот эти во всех плащах с флагами, с кричалками по главной площади, по главной улице и просили государства, чтобы хотя бы понизили, э, вот, э, скажите. Понизили, да, обучение, крупинное, Да, да, да, да, да, хотя бы, да. Но э, вообще идея была полностью их убрать пока что не получилось но это пока что я думаю что через два года полностью э, снимут э, цену на обучение вот. и кстати говоря стипендия э, которую ты получаешь в университете э, при том что у тебя очень высокий балл средний да, при том что у тебя семья которая э, ну, требует... до да, малообеспеченная семья э, стипендия ровно оплачивает э, короче оплату за университет вот так угу. Ну и в дополнение к этому будет действительно большая вариация от того, какой университет, где он находится. Допустим, в Петином случае, да, он сейчас платит 600 с чем-то, да, по моему, Что не стоял. Да, -то -то. Год. Есть университеты и специальности, которые будут стоить по сегодняшний день 1200. Mm -hmm. То есть градация идет плюс-минус, если верить официальным документам по государственным ВУЗам, что выходит раз в год в Diario de Repubblica, они все это прописывают, дают всеобщее обозрение. Цены будут варьироваться от 600 до 1200, плюс-минус, в зависимости mm -hmm. от ВУЗа. Это то, что касается цен для граждан Португалии, для yeah, граждан God. Евросоюза. Они будут не такие дорогие, но все таки чуть выше. Для иностранных граждан добро пожаловать mm -hmm. в мою историю. Про 5000 евро в год, но это опять же мой университет. Я думаю, что средняя по больнице, да, что называется, среди всех университетов, если вы едете не по обмену, а именно, именно поступать изначально, да, поступать здесь как местный студент, иностранец, то варьироваться будет от 4,5 и дальше в космос. Но минимум это 4,5-5. Да, Понятно, спасибо большое. А, вот тоже у нас есть вопрос, а есть ли возможность и юридическое право у студентов иностранцев работать? А, да, да а, в принципе, все внутренние структуры португальские. А, я не совсем поняла вопрос, работать по профессии потом здесь или работать Нет, я в совместности, я думаю, вопрос... чтобы обучаться. Я думаю, вопрос в том, можно ли по студенческой визе работать, потому что, ну, в разных странах, не во всех странах, можно работать по студенческой визе, в смысле в нужно получить рабочую визу, и тогда ты имеешь право работать, а по студенческой ты можешь только учиться. А... Можно ли работать по студенческой в Португалии? Да, работать можно, работа не должна суммарно превышать 40 рабочих часов в неделю, и для этого нужно будет дополнительное разрешение получить в миграционной службе, куда вы предоставите предложение контракта рабочего, что вас с руками и ногами запирают, ну, или... Какой-то любой формулировкой, в общем-то, что вас берут на работу, количество часов и ваше и то, что оно никак не совпадает с университетским расписанием. Вот, Если, в принципе, вообще любая работа, без разницы какая, университеты очень часто предоставляют, во всяком случае у меня... Если, допустим, я не могу расплатиться вдруг с университетом, или у меня какая-то не очень благополучная ситуация, и там с университетом я могу расплатиться, а за жилье мне не хватает, все, что касается внутренних мероприятий, всегда нужны какие-то дополнительные руки. И вместо того, чтобы набирать волонтеров командами, это они тоже проделывают, но они стремятся за вот эту волонтерскую работу в случае того, что человек приходит и говорит, ребят, ну вот мне не за что сейчас. А это происходит обычно в начале учебного года, вы записываетесь на эту программу и при университете выполняете какие-то работы, задания, да, которые помогают именно внутри университетской жизни, за что можно, как бы университет вам это оплачивает, это можно автоматически перенаправить на оплату учебы, либо вывести действительно живыми деньгами и платить за ну, там, тоже жилье или какие-то свои uh, расходы. Да, спасибо. Вот у нас есть еще вопрос вопрос обоим докладчикам. Кем вы будете работать по окончании учебы? Давай, да. <связывая> вопрос насущный, потому что вот он, третий курс. А, не знаю. Не знаю на самом деле. Я, ну, как бы, предел мечтания это какая-нибудь Организация Объединенных Наций. Но так как в течение своего, да, Петя, не смейся моими мечтами, пожалуйста. Не, не я деле, вообще не по На самом деле все очень прозаично в моем личном случае, так как я так или иначе сейчас сталкиваюсь с иммигрантами и испытываю такой внутренний, внутренний кайф да, того, что я могу помочь людям, потому что мне в свое время очень активно помогали, я прям активно рассматриваю какие-то вот внутренние португальские структуры, именно направленные на работу с мигрантами, не только русскоговорящими, вообще в принципе. Но это потому, что мне лично это интересно, а так разгон да, после международных отношений, он достаточно большой. Можно в миграционной службе посидеть и с мигрантами поработать, можно пойти в какую-нибудь частную компанию в отдел международных связей, можно пойти аналитиком на телевидение именно по внутриполитическим и международным отношениям. Можно уйти в науку и писать научные статьи. вот Но у меня пока вот такой путь в сторону работы с мигрантами здесь. Ну, у меня получается по окончанию биохимического направления я вообще могу... Очень тоже большая гамма, то есть куда можно идти. Можно идти в лаборатории работать, то есть делать анализы всякие. Можно идти в исследовательскую деятельность. Можно идти на фабрики, то есть по химическим производствам. Да? Можно идти по ну, нутрициологии тоже. Не знаю, если по-русски правильно, то есть связано с оценкой. Там, иду, иду, вот. а, в общем, поле на самом деле широкое, но еще лучше можно идти в другую страну работать, допустим, во Францию или в Швейцарию, и почему-то, я не знаю почему, но а, там очень ценятся португальские студенты, которые заканчивали именно Лиссабонский университет, Новый Лиссабонский, у нас есть технические очень это касается именно да, технических кстати, специальностей, португальские да. специи, именно техники и медики, они очень ценятся, согласна. Да, угу. В этом плане работу найти можно. Да, спасибо. Uh, да, вот uh, уточнение к предыдущему вопросу. В некоторых университетах, например, в США учебная нагрузка не позволяет работать. Uh, да, и в этом был тоже вопрос, что где-то не позволяет... Uh, ну работать вот учебная нагрузка. тут такое. Если вы стремитесь быть хорошим студентом, что называется, да, нужно достаточно большое время, чтобы охватить полный набор нужных вам знаний, потому что одно дело на лекции походить, да, другое дело переработать весь тот материал потом, который дается на лекциях, плюс какие-то дополнительные э, вещи, которые преподаватели дают, то есть это занимает время. То, что у меня пары стоят, ты сейчас вот на расписание смотрю, допустим, с 10 до двух, там абсолютно не обозначает, что я в два часа свободна, как. -то как ветер и потом я пришла и сессию сдала вот так в пол вот. но это и не говорит о том что все свободное время уходит на учебу тут очень зависеть будет от, от конкретно от вас плюс к этому в принципе университеты дают возможность э да, статус, О, э, статус работающего студента, работающего грубо студента, да. Да. и тогда вам дают какие-то поблажки, вот в случае пятиного, я так поняла, университета, аж лишнюю волну для вас открывают. И да, не статус. только, и не только, то есть у нас есть еще обязательный процент посещаемости уроков, да. допустим, те же самые практические уроки, их нельзя вообще косить, ну как бы вообще нельзя ни разу не, не прийти, то есть. и если у тебя есть работа, и какое-то расписание совпадает с этим уроком, то ты можешь просто как бы, этот урок сделать с, другой, с, другим, с другим потоком, то есть с другой группы в другой день, допустим. Это возможно сделать. Либо же пропустить его, и после этого просто профессор сделать какой-нибудь маленький опрос. То есть, ну, будет И тебе будет. ничего за это не будет, собственно говоря. Да. Да, но ну, опять же, э, есть много подработок part-time, то есть неполная рабочая занятость. То есть, 4 часа в день, допустим, или суббота-воскресенье. Э, опять же, я, допустим, работаю, вот как я поступил в университет, вот так я и пошел на работу то же самое. То есть, у меня постоянно и учеба, и работа. Причем было вот такое, что даже было по две работы и, и учеба. Вот. И тут как бы на самом деле желание человека многое решает. Если ты захочешь, ты будешь и работать, и учиться, и все будет получаться. Иногда не все, конечно, но большинство вещей. Да, что касается вот этого отдельного статуса для студентов, у нас, нам нет, нам не открывают дополнительную волну для этих вещей, но все, что касается пропусков, да, у нас тоже есть система посещения, там нельзя пропустить, допустим, больше 1 трети пар. А, вот. Есть преподаватели, которые, в принципе, не сильно на это смотрят, ну а те, кто а, те, кто активно следит, ну, вот даже... чтобы ты посещал, они, конечно, снимают <с шляпу <с перед студентами-рабочими. Только хотел сказать, профессора очень входят в положение студентов, которые еще помимо учебы, еще и работают. И, Особенно кстати, если говоря... это как-то связано с профессиональной сферой особенно тоже если студент он приехал то есть откуда-то то есть он иностранец потому mm -hmm. что иностранцам здесь на самом деле сложнее всего получается учиться вот. ну, я сказать, очень что нас восточ... восточных иностранцев как они называют да люди да. с востока то есть, россиян украинцев молдаван нас тут достаточно много и их в принципе нас любят к нам всегда очень такое Доброжелательное да. отношение, я не знаю, чем это продиктовано. Это воспитание и просто уважение к учителям и все. Ну, я, ну, я ну, считаю, нас, нас любят, да, нас в принципе любят, а еще когда мы при этом работаем, они, конечно, очень активчивы на эти вещи. Очень входят в положение, да. Да, спасибо большое. Да, вот нам пишут в чате спасибо, можно еще. Вот у нас есть еще вопрос. Петр, сейчас с кем работаете, если не секрет? Не секрет, не секрет. Я, раб, я работаю э, в научной компании «Протеомасс про сайт. то есть э, мы занимаемся организацией международных на, научных конгрессов, э, связанных опять же с химией, биохимией и э, буквально… Ну, мы от 6 до 10 конгрессов в год делаем, где собираются по 200 человек ученых с разных стран, с Америки, с России, кстати, э, ну, с Европы тоже. И обсуждаются всякие темы, работы, научные исследования. То есть, э, ну, это как конференция большая получается. Вот. Ну, люди обмениваются опытом. Вот. Но это тоже, наверное, частичная работа для... И ну, 40 э, часов у меня... в неделю. Не, не, я не 40 часов в неделю, нет, конечно, я просто, поскольку я закончил еще курс программирования, когда я еще учился в школе профессионально, ну, мне как бы пригодились эти навыки, и меня как бы навели администратором, получается, баз данных, то есть отправка имела, сортировка, все операции, связанные там, оповестить, веб-сайт, добавить участника, удалить участника, списки, то куда, то есть мне доверили эту работу просто, вот просто профессор, кстати говоря, эта работа, я получил ее просто потому, что познакомился с профессором и он решил помочь, вот и все. Да, спасибо. Вот тут есть еще один вопрос от участника, который пропустил начало. Вы на португальском полностью учитесь или есть программы на английском? Можно еще раз, пожалуйста, Да, конечно. Кратко? Вообще, конечно же, обучение проходит на португальском языке, но в некоторых случаях, если присутствуют ученики, которые не знают португальский, то есть ученики по обмену, допустим, всегда можно получить PowerPoint, то есть презентации, той же самой матери только на английском языке и если какие-то сложности в понимании возникают, все равно можно обратиться к профессору и ну как бы он всегда уделит время и внимание таким ученикам у нас, у нас вообще в принципе ученикам из других стран или допустим у нас учится у нас есть по крайней мере два ученика как это называется которые которые больные вот я просто забыл, как это на русском будет. Три смервень-тим, Ни, Которые ну, со, со специальными потребностями. Вот. Угу. И для них Люди профессора... С ограниченными просто... возможностями. Да. Да, да, да, да, да. Вот за них прям... Они, то есть конкретно прям заботятся о них. То есть им прям внимание уделяют в э, полной программе. Это прям радует. Не знаю, мне это от этого хорошо. Потому что я вижу здесь. Вот, а к вопросу языка возвращаясь, да, у меня немножко другая ситуация в моем в моей специальности в моем универе. Наши все бакалаврские предметы обязательные, они идут на португальском языке. Если у нас есть предметы выборные, куда допускаются студенты магистры, у которых вся программа идет на английском языке, то эти предметы идут на английском. Я два или три семестра подряд брала англоязычные англоязычные предметы и это было очень славно мы вот с магистрами вместе а, крутились крутились и такой еще момент что касаемо языка а, даже если пара идет на португальском очень много входящей информации а, дополнительной которую преподаватели предлагают к чтению тех же оригиналов книг и так далее идет вот тут вообще не считаются, на каком языке ты разговариваешь, потому что тебя могут подкинуть книжечку на английском, на испанском, oh. на французском. И вот сиди, ковыряй, вообще никого не волнует, на каком ты там языке говоришь, а на каком нет. Это есть, да, это присутствует. А вот, Даша, вы упомянули предметы по выбору. Uh, много ли предметов, которые обязательны и которые по выбору? В смысле, какой процент предметов uh, общих и тех, которые можно выбрать? Uh, у меня, допустим, 5 семестровых предметов. Из них сейчас бы не набрать по количеству. Ну, короче, один-единственный предмет у меня в семестр, он выборный. Остальные все обязательные, с ними ничего сделать нельзя. С выборными предметами вещь очень интересная происходит. Сам институт предлагает какой-то набор определенный. да, В принципе, я обычно ограничивалась этим набором, но если вдруг студенту не нравится ничего из того, что ему предложили, он может абсолютно спокойно посмотреть программы всех остальных курсов. И если расписание совпадает, а даже если не совпадают, там умудряются как-то как прицепить все это дело, в принципе, да, при желании я участвую на... на факультете политологии, могу вот этот единственный свой выборной предмет раз в семестр брать на факультете права, допустим, или на факультете бизнеса. Вот такие тоже штуки возможны. Но он всего один выборной. У нас, допустим, я не знаю, как на других направлениях, но на биохимических у нас, у нас есть 5 предметов, которые мы можем выбрать, то есть которые не по, по нашему направлению направлены. За, за, за все время обучения, то есть за весь бакалавриат. 5 предметов на другие какие-то темы. Вот. Ну, ]不对. также, если их распределить по одному на, на семестр, да, будет это та же да. самая история. Да, да думаю, да. да. спасибо. Вот э, есть еще вопрос о у вас очень интересный опыт. А португальский язык учили в России, в Украине? Или в маршрутке, пока ехал в Португалию. На самом деле, я в Португалии живу с 9 лет. И португальский язык я учил в четвертом классе, то есть я всегда приехал и на второй день сразу пошел в школу в четвертый класс и меня учили вот буквально вот говорили это канета, я повторял, ну, как бы показывали на ручку, и я так выучил португальский язык. То есть и вы пошли прям... сразу в португальскую школу? Да, да, да. Первый год я учился в португальский, получается, и продолжил, а уже на второй год мы нашли на украинскую субботнюю школу. Я, получается, учился по субботам в украинской школе, а ежедневка у меня была португальская. Вот. Ну, у да, меня жалый. опыт не, не, не сильно отличающийся, единственное, что я была чуть более подрощенная, я в, в эту историю попала ученицей 10 класса, так в, в январе месяце, вот. просидела полгода, прохлопала ушами, то есть те предметы, которые я знала, что я побыла второгодницей здесь, то есть я полгода 10 класса просидела, набрала каких-то запасов словарных и по новой в 10 класс отправилась уже на, другую, на другой профиль. Вот. А, ну да, такой занятный языковой опыт, а, ободряющий, пробуждающий к жизни, я бы сказала. На самом деле, на португальском, допустим, если вы учитесь на какое-то научное направление, очень сложно запоминать какие-то термины и понимать в принципе, потому что португальский — это нифига не научный язык. Вот. Да, поэтому, я, как, как я делал, я, если я был в России, если мне меня попадала возможность полететь в Москву, да, я всегда покупал на себе какие-то книги по биохимии, по органической химии, неорганической, потому что на русском... Вообще, у меня дикое желание магистратуру поехать, заканчивать где нибудь в Россию, потому что намного легче. Это прям, ну, это прям небо и земля, в моем случае. Я даже на английском... Ну, немного легче, чем на португальском учить. Хотя в школе проблем никаких абсолютно не было. А вот как только поступил в университет, сразу, сразу видно стало. Вот. Да, спасибо. А вот есть еще вопрос. Сколько иностранных студентов а, на ваших факультетах в процентном отношении? У нас очень мало, у нас, допустим, в прошлом году у нас было Буквально 4, 4 ученика, у нас был у нас поток 100, 100, 115 человек, у нас было четверо только иностранцев, допустим. В этом году я даже не знаю, потому что я много в лицо не видел. У нас, блин, не было уроков, чтобы мы вместе как-то <тачили> только онлайн, как бы все с камерами, камеры все выключали, кого не видно. Ничего не знаешь. Да, а у вас. А, мне в этом плане очень сложно делать какие-то суждения. Конкретно в моей группе нас непосредственно иностранцев много, но это, но это местные иностранцы. Вот. То есть это очень большое количество семей здесь, которые живут смешанных. Я не знаю, половина, португаль... половина семьи португалов, говорящая, половина семьи французов и так далее. Так как по Европе, да, этот поток он очень большой, вот таких иностранцев много, нас, наверное, с полгруппы. Вот. А именно иностранцев, которые приехали, как иностранные студенты, в бакалавриате практически нет. Есть очень много деток вот из этих иностранных семей, которые живут здесь, и школу заканчивали, допустим, свою французскую, немецкую и так далее, но здесь, в Португалии, вот они сейчас... Испытывают, наверное, то, что я испытывала в десятом классе, продираясь сквозь этот материал. А магистратура, так как англоговорящая, и Португалия очень открыта для всех, кто извне, а, да, иностранцев очень-очень много, ну, я не знаю, процентов, наверное, ну, 50 на 50, если не больше иностранцев, чем, чем местных. Да, я тоже я немного не допел по вопрос про иностранцев, просто сразу подумал про студентов про, по, по обмену. А так иностранцев в Португалии это, это вообще страна иностранцев, можно так сказать. Я когда учился да. в школе, у нас было два португальца в классе, все остальные были с откуда-то только не из Португалии. У нас было пять э, китайцев, у нас было 4 украинца, у нас было из Индии, Непал, э, Пакистан, э, как это из, из Африки много ребят из Йенеби Сау, из э, Короче, много-много разных тут момент отбавить. того, что к вопросу иностранный студент ты подходишь немножко по-другому, всегда живя здесь. А, восприятие немножко другое. А еще когда ты самый иностранец, но ты считаешь себя местным при этом, такое немножко душе в голове происходит. спасибо. Да. Вот есть у нас еще вопрос, насколько иностранцам сложно устроиться на работу в Португалии. Не так сложно, смотря куда, смотря на какую должность и куда, допустим, туристический сектор всегда открыт, ребята, английский язык знаем, вперед в рестораны, куда-нибудь обслуживать. Это, кстати, очень неплохая работа здесь в Португалии, вот, потому что Португалия на туризме и держится в основном, экономика, большая часть. Что касается а, каких-то внутренних, именно вот, работы по специальности. Тоже будет зависеть от сферы. Если это какая-нибудь IT-компания, то с руками и ногами, в принципе, никто не будет смотреть, откуда вы. Да, если вас с руками и ногами взяли на работу, то вся остальная документальная часть с проживанием и так далее, она у вас решается абсолютно спокойно. Если это какая-то госструктура, тут дела обстоят чуть сложнее, но у меня есть ощущение, что не настолько сложнее, чтобы этого не делать. Вот. Естественно, да, во всех пунктах будет прописано, что приоритет будет местному населению, но э, я не думаю, что при наличии каких-то характеристик и качеств внутренних человеческих, да, их классного портфолио по профессии, я не думаю, что ему дадут отворот-поворот и скажут, ты тут не местный вообще, до свидания. Нет, такого точно не будет. Допустим, то же самое телеперформанс. Очень часто набираю людей из разных стран, даже приглашают сюда, причем предоставляют жилье условия какие это колл-центр получается должен знать определенный язык и английский вот это основные условия как бы ты собеседование проходишь по телефону приезжаешь и сюда можно работать да спасибо вот еще у нас есть один вопрос физкультура в школе влияет на средний балл при поступлении Абсолютно. Сто процентов. Конечно, влияет. Это же один, один из предметов. Ты, вы, ты так зря, потому что какое-то время назад ее отменяли. Я сейчас не помню, вернули ли. Нужно смотреть. Я не знаю, потому что школа давно заканчивала, а в мое время все влияло. Так что… мое просто... время? Я поступала без физкультуры. Вот. И мне не повезло, потому что не, не поступала, бы я с 16 часов с половиной будет у меня физкультура. А, ну, физкультура это халявный предмет. Неправда, нет. <смех> <смех> вот. В общем-то, а, в тот момент, в тот период, когда поступала я, нет, она не учитывалась, сейчас нужно смотреть, потому что, по-моему, ее возвращали. Но не уверена. Не знаю. Надо посмотреть будет, Да. <смех> да. Да, хорошо, спасибо большое. А, вроде у нас больше нет вопросов, есть комментарии. Ребята, спасибо большое, очень интересно, вы большие молодцы. Люба, а, спасибо. Да, я, это, это не от меня лично, но от меня лично такой же комментарий. Спасибо вам большое. А, здорово, что у нас получилось обсудить разные моменты, разные аспекты, разные стороны, и что действительно такие совсем два ну, совсем разных направлений, и, и оба в Португалии при этом. И это очень здорово, что мы смогли об этом поговорить сегодня. Спасибо большое, дорогие зрители, слушатели, которые провели сегодняшний вечер с нами. Сегодня самый короткий день в году, и сегодняшний вечер мы провели вместе. И спасибо, да, вот нам еще пишет спасибо. Спасибо большое Дарья, спасибо большое Петр. Вам спасибо. вам спасибо. Да. Таня, а можно еще раз сказать, да, что... Да, сюда... конечно, Ребят, да. давайте общаться. Я не знаю, как это будет в конце. Давайте обмениваться соцсетями, не знаю, добавляйтесь, можно будет общаться. Приезжайте к нам сюда в Португалию. С радостью покажем и пляжи, и, и самые прекрасные места. Я вообще просто При, Приезжайте к нам учиться, а, мы тут открываем молодежную организацию буквально, вот в, ближайшее будущее, буквально да. вот в ближайшее время. Буквально в ближайшее время. Да, поэтому приезжайте с удовольствием, поможем, покажем, расскажем. Спасибо большое, Даша, спасибо большое, Петя. Вот нас еще спрашивают, да, вот нам пишут, огромное спасибо, ребята, очень интересная и полезная информация по поводу записи встречи, да, запись встречи будет можно ее будет попросить у нас написать нам на почту, почту сейчас, почту нашего центра сейчас напишу в чате на всякий случай, и по всем вопросам можно обратиться так, одну да можно обратиться к нам. И э, контакты Даши и Пети, наверное, мы тоже можем предоставить, если да. нужно будет. Конечно, да. пожалуйста, ребят, мы всегда рады только. Мы за общение. Вообще цель этих конференций какая-то, не только получить удовольствие от общения вообще с вами, а ваши вопросы замечательные, заставляют думать немножко, пошевелить мозгами хотя бы, но и обмениваться контактами, потому что как есть в этом мире без контактов, объясните. Да, и очень здорово, что даже несмотря такую сложную ситуацию в мире, может быть, это даже активизировало такие встречи, может быть, если бы мы, каждый занимался своим делом в своей стране, может быть, мы бы так и не встречались, так, а теперь у нас есть такая возможность. Спасибо большое вам, ребята, спасибо большое дорогие гости и э, всем хорошей успешной продуктивной недели всех с наступающими праздниками уже можно поздравлять и всем хорошего вечера спасибо еще раз всем большое всем огромное спасибо пока наступающимся